Приветствую вас на канале компании Радиосила. В этом видео мы поговорим о такой радиостанции как OptimTrack с питанием от источника напряжения с 12 до 24 вольт. Радиостанция предназначена для работы в диапазоне частот 27 МГц в автомобиле или в качестве базовой станции. Поставляется в стандартной коробке компании Optin. Внутри ничего необычного. Радиостанция, гарнитура, инструкция, однодиновая рамка, но без привычной всем скобы и монтажный набор. Кстати, держать для тангенты тут идет пластиковый а не металлический. Сама радиостанция имеет габариты 1 ДИН, то есть стандартные размеры магнитолы. Одно из первых, что бросается в глаза, это динамик, расположенный на лицевой стороне, как у Yosun Excalibur или старой рации Vector Track. Дизайн передней панели необычный. Тут и большой дисплей с семью цветами под свет, и отсутствие привычных регуляторов. Тангента имеет четыре кнопки управления. Кнопка передачи, две кнопки переключения каналов и кнопка активации регулировки шумоподавления разъем для подключения rg 45 теперь поговорим о функционале включается радиостанция кнопкой power нижняя кнопка при коротком нажатии отключает динамик при длительном блокирует клавиатуру на дисплее мы можем увидеть всю необходимую информацию здесь отображается и сетка, и номер канала, и стандарт, Европа, либо Россия. Имеется индикация мощности, уровня громкости, модуляция, частота выбранного канала, уровень шумоподавления. Также присутствует с метр Кнопки с плюсом и минусом регулируют уровень громкости. Отдельными кнопками мы переключаем каналы. Также отдельными кнопками мы переключаем уровень выбранного нами шумоподавления. Переключение между пороговым и спектральным шумоподавлением происходит путем нажатия соседней клавиши ASQ. Кнопка B переключает сетки. Также одновременно является и ячейкой памяти клавиша минус 5 кГц, служит соответственно для смещения частоты на 5 кГц и также служит ячейкой памяти. Модуляция АМФМ переключается кнопкой с третьей ячейкой памяти. Также есть кнопка для быстрого перехода на 15 канал дальнобойщиков. Другие настройки регулируются через меню, попасть в которое можно удерживая клавишу функция. В меню 10 пунктов. Первый это регулировка мощности радиостанции 4 и 8 ватт соответственно. Далее включение и выключение подавителя импульсных помех. Третье у нас регулировка яркости подсветки дисплея. При этом подсвет самих клавиш не меняется. Далее идет регулировка встроенного аттенюатора, настройка режимов сканирования, выбор способа сканирования каналов, переключение станции в частотный режим и обратно, включение рации при подаче питания, включение звука клавиш, установка цвета подсветки дисплея. Как я уже говорил, всего у нас 7 цветов. Выход производится также удержанием функциональной клавиши. Помимо всего прочего, есть и инверсия дисплея. Включается она кратковременным нажатием клавиши Power при включенной радиостанции. Для записи канала память нам необходимо выбрать нужный нам канал и модуляцию. Я буду сохранять 21 канал в частотной модуляции. Это городской канал города Тюмени. Далее, кратковременно нажимаем среднюю клавишу и зажимаем нужную нам ячейку памяти. Я буду сохранять в первую ячейку. Все, запись у нас произошла. Уйдем немного ниже и теперь попробуем вызвать. Для вызова опять нажимаем среднюю и кратковременно нужную нам ячейку.